Здорово. Ну...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 когда думают над тем, стоит ли возвращать всеми любимый прошлогодний крутой ивент в виде спуска с горы или добавлять что-нибудь подобное, я решил накидать несколько своих идей, несколько интересных вариантов. Почему бы не добавить на барвиху РП тот же сноуборд? Тем более, что это в принципе придумал не я. Об этом позаботились энтузиасты еще примерно лет так 5 назад, когда делали сборки на ПКшный сампок РМП. К примеру, вот этот вот человечек в свое время просто на просто в своей сборке добавил вот такой вот сноуборд на базе обычного самповского велосипеда. И хочу тебе сказать, что у него получилось довольно неплохо. Эта тема реально работает и выглядит довольно круто. Барвиха мне уже давно симпатизирует тем, что у нее присутствуют активные аксессуары, которые мы можем не просто носить на себе, носить в своем инвентаре, так еще и взаимодействовать с ними. Я говорю конкретно сейчас о велосипеде и электросамокате. Электросамокат, который мы можем с тобой приобрести либо за донат, а также получить и бесплатно за прохождение всех квестов на 25 уровне. Ролик о том, как получить данный самокат бесплатно есть на моем канале. Если еще не смотрел, обязательно сделай это. Ну а велосипед мы с тобой можем скрафтить на чердаке, либо же купить абсолютно у любого игрока, у которого он есть в торговом центре за игровую валюту, что тоже довольно неплохо. Крутые аксессуары, которые мы с тобой просто-напросто таскаем всегда с собой в своем рюкзаке и можем абсолютно в месте абсолютно в любое время просто-напросто ежесекундно достать их и отправиться куда тебе угодно довольно крутая вещь за это барвихи реально огромный респект и я тут подумал почему бы не добавить нам в связи с такой прекрасной зимней обновой с такой зимней атмосферой новый крутой активный аксессуар в качестве того же сноуборда на котором мы с тобой могли бы неплохо так погонять с горы и соревноваться к примеру со своими друзьями опять же все это дело можно было бы связать с каким нибудь новогодними квестами. Также я предлагаю добавить на Барвихорпе некое новое мероприятие, некий зимний ивент, как альтернативу тому же спуску с горы, но в котором мы будем принимать участие не поодиночке, а со своими друзьями. К примеру, приезжаешь ты на какое-то конкретное место, ты и твои друганы делаете ставку в размере определенной суммы денег и принимаете участие в некой гонке на сноуборда, спускаетесь на этих сноубордах вместе со своими друзьями с горы. Преодолеваете некие препятствия и тараните друг друга. Естественно, кто останется в живых и доберется до финиша одним из первых, забирает весь приз, состоящий из ваших денежных ставок. Здесь присутствует зимнее направление, зимняя тематика, самое главное, как кажется лично мне, это эффект соревнования, то, что довольно неплохо заходит на барвихи РП, ну и в целом, какая-то новая веселая задорная вещь, построенная на уже существующих механиках проекта. Опять же это не обязательно могут быть конкретно какие-то сноуборды, это могут быть и горные лыжи, санки, снегокаты или так вообще большой выбор различных разноцветных ярких ватрушек, на которых сейчас у нас в принципе в реальной жизни катаются каждую зиму дети с различных гор. Я думаю, это было бы довольно интересно, дарило бы нам еще больше положительных эмоций новогоднего вот этого вот зимнего настроения. Мне очень зашел в прошлом году этот спуск с горы, я хотел бы увидеть на борд Вихи снова что-нибудь подобное, почувствовать вот этот вот рождественский дух праздника. Опять же все это лично только мои мысли, лично только мои идеи. И далеко не факт, что что-то подобное реализует когда-нибудь на Барвихе, но в принципе возможно все. Что думаешь ты по этому поводу, обязательно напиши мне в комментариях, интересна ли тебе такая идея, а может у тебя есть какие-то свои крутые идеи по данному поводу. Обо всем об этом также обязательно напиши. Я удовольствием почитаю ну а на этом у меня пока что для тебя все спасибо тебе что ты заглянул спасибо тебе за твой лайк и за твой просмотр увидимся в следующих видео пока